Пожалуйста, скажи, что ты шутишь. Это же наши друзья. Нет, знаешь, знаешь что? Мы с тобой заведем много новых друзей. Все будет отлично. Интересных друзей. Друзей, которые больше нам подходят. Понимаешь? Понимаешь, о чем я?